Всем привет! Я покажу, как легко и просто разбить шкрупу у ореха, так, чтобы ядро оставалось целым. Для этого я использую чеснокодавку. Все обычно сжимают ее руками, в результате получается раздавленный орех. Я вам покажу. Одну хитрость, как не раздавить ядро, чтобы оно осталось целым. Вот, еще одну попробую сейчас. Вот таким образом. Одним ударом. Вот целый. В результате вот что. Целенький получается. Я буду рада, если вам это пригодится. Благодарю за внимание. Спасибо за проявленный интерес. Подписывайтесь на канал. Буду рада.